Добрый вечер, друзья! 23-й тур Беларусьбанк высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Борисов-Арена. Центральный матч этого тура и, возможно, один из главных матчей всего чемпионата. Классика белорусского футбола Батэ против Минского Динамо. Не Побеждала Бате Три победы у Борисовчан. Три раза матч завершался ничейным результатом Там какой момент! Из ниоткуда он возник Фатай Побороться за положительный результат сегодня Наволовский Есть простор перед ним Хорошая передача Удар поворотом в ближний угол Никита Корзун пробивал Денис Щербицкий на месте Ващинский. Удар поворотом это был. Ну, в любом случае заблокировано. Мяч до Щербицкого не дошел. Что сейчас? Урошникович здорово разобрался на пятаке. Удар поворотом. И Фатай 1-0. 1-0. Минская «Динамо» повело в счете. Неожиданно, ну так сразу и не скажешь Это именно динамовцы, именно они действовали на первых минутах острее Создавали больше интересного, э, интересных эпизодов у чужих ворот И в итоге за свое старание были вознаграждены 1-0, гости повели в счете Очень интересно, как будет дальше Фатай, дебютный мяч за Минская Динамо забивает 1-0. А гол-то получился фактически из ниоткуда. Здорово, Урош Николич на пятаке разобрался. Убрал мяч под себя. И проникающую передачу в штрафную сделал. Забегание Филипповича. Стасевич делает передачу на четвертого номера. Подача в штрафную. Удар поворота. Блестящий сейф Горбунова. Вот это да! И в итоге могла получиться совершенно неожиданная. Не для кого передача на Фатай. Но она и для Фатай, собственно говоря, тоже была э -э неожиданностью. Тот не успел к мячу. Удар, поворот, там Перекладина спасает. После выстрела Фатай. Его поддерживает Хвощинский, уходит налево. В центре есть Николич, правее забегает Бегунов что сделает Фатай. Вот сейчас следует передача. Николич убирает под левую, бьет поворотом. Ну, где-то в метрах полутора, может быть, двух А штанги мяч прошел. Дениса Щербицкого. Тот э, совершенно никакую паузу не выдерживает. Моментально вводит мяч в игру. И ошибается. Квашинский удар поворотом. Добивание штанга! Какой момент! 53-я минута. Особенный момент. Теперь на Борис Фарени на 53-м году жизни скончался Анатолий Капский. Его память сейчас аплодисментами. В его честь аплодисменты звучат под сводами Бориса Фарина еще раз. И аплодирует. Хотелось бы это отметить особенно. И сектор выездных болельщиков! Невероятный гол! Фантастический мяч! Боже мой! Какой удар! Какой удар! И именно вот эта 53-я минута становится результативной. Метров... С 35. Слету! Игрок Батэ наносит! Удар! Просто фантастика! Никаких шансов у Горбунова и никаких вопросов здесь! К вратарю! Минского Динамо! Просто невозможно предъявить! Это невероятный гол! Это настоящее украшение сегодняшнего вечера! Как бы он ни завершился! Вот это да! Вот за такие моменты мы любим футбол! Станислав Драгун. Слева принимает мяч Стасевича. И здорово на дриблинге входит в штрафную. Какой эпизод! Андрей Горбанов в последний момент с мяч убивает, но атака это продолжается. И невероятно, потом мог выходить вперед. Сейчас Николай Сигневич вышеворот пробивает. 70 минут сыграно основного времени этого матча. Бага и Драгун. Передача налево Анастасевича. Удар поворотом. С... Фатай поборолся. Сохранил владение. Ноболовский. Возможность для подачи. И подача следует. И удар поворотом. Роман Бегунов классно подключился в центр Однако, это игрок очень высокого уровня и, конечно, он может помочь своей команде. Сигневич в штрафной площади! Удар! Андрей Горбунов! Как... Подача! Удар поворота Андрей Горбунов! Еще одна подача, Игорь Стасевич! На этот раз гораздо мягче, но на этот раз эта подача приносит успех! 2-1 Дмитрий Бага Был где-то рядом В штрафной площади А забивал, конечно, Денис Поляков 33-й номер бате отличается Бате выходит вперед И делает серьезную Весомую заявку На итоговую победу Тасевич. Подача в штрафную. Отличный момент у Дмитрия Баги. Драгун уже рядом со штрафной. В какой момент! Мощный заброс в штрафную площадь. Яхай, удар поворота, мимо.